Можно вопрос небольшой? Хотелось узнать, я подавал электронное обращение по поводу... Да. Вы не знаете. Кабинет 103 104, первый этаж например. Что там? А дело обращения, это... А, Кто хорошо, спасибо. А... Кабинет 103 Здравствуйте, можно? А вопрос такой есть. Я... Недели две назад она подавала обращение электронное, в электронной форме, по поводу того, что, ну, аварийного состояния э, моста, пешеходной части моста через реку Кропивка. Ну, вот, думаю, по поводу ответа спросить, что вот а две недели. Думаю, спросить, не потерялось. Не потерялось. 24.06. 06 Скажи, пожалуйста, какого числа она хватает? А, какого числа? феврале, я сейчас посмотрю, какого числа конкретно. Так. А, к вам сюда? Хорошо, так, сейчас посмотрю, когда точную дату. Потому что у нас 5, 6 и 7 февраля мы меняли хостер. И у нас после 7 числа возникла проблема, которая была на протяжении нескольких дней. Но там у нас именно не отправлялись сообщения. Ваше было отправлено? Ну Было отправлено при свой номер 2406. Ну, посмотрите, потому что вот я как раз специально открыла. Угу. И у вас нет? Нет, я не знаю, у меня, вы мне дату скажете, я увижу. Так, я сейчас отлистаю, посмотрю. Так, То есть, смотрю, время прошло, никакого ответа нет. Думаю, зайти спросить, как оно да. там продвигается дело. Потому что, знаете, у нас были случаи, когда мы после перехода на хвост... А Пару, чтобы не быть голословной, как у нас была... А, это нужно не включать. Может, будет? проще тогда посмотреть. <как> Может, у вас, вот смотрите, какая проблема у нас. <как> у нас пришло обращение, а мы его, знаете, в каком виде получили? Ну. То есть мы его не можем распечатать и не можем не снять ничего, потому что оно у нас... <как> Так думаю, грамотно, hmm. Мало того, что документы у нас не открывают, не открывают сейчас вам покажу, как он распечатывается. Просто поэтому, поэтому я переспрашиваю, чтобы сейчас все уточнить. Понятно, да. То есть в бумажной форме, я так понимаю, проще гораздо нет, подавать. Нет, не дел, дело не в бумажной форме. Вы мне, если мне скажете, да", то я просто увижу, у нас вот она почта, hmm. Есть возможность, нет? Э, Смотрите, э, в, возможность? Э, я тогда и видео снимал, там, публиковал. Так, это сейчас скажу. Видео часть... даже? Да, я снимал видео состояние этого моста и фото. Я прислал одно фото, там можно только одно фото было прикрепить к обращению. Ну, то есть, состояние ужасное. Это обращение по поводу аварийной части, пешеходной вот дороги на, мост, на мосту через реку Крапивинка. То есть, там просто уже вообще, вообще хана. Там дыры такие. На мост в очень неплохом состоянии. Я с видео вообще не помню, да, Светлана Михайловна? Нет, покажу? видео я не прислала, не, не я просто говорю, у, да? у меня есть видео, да, сейчас я... Ну и фотографии, Скажу... и фамилии так. я такой у нас не помню. <свес> Поэтому я говорю, давайте лучше посмотрим, если что, была у нас такая проблема. А, то есть уже обращались, да, люди Но... по этому поводу. не просто обращались, а музыка, видите, что распечатывают? Ну, у вас да, с кодировкой. Да, да, здесь, здесь была какая-то проблема, но, в общем-то, мы как бы что смогли, мы сделали. Вроде как. А в... знаете говорю, что, если скопировать если... вот это и вставить в Word, например, и там оно выберет автоматически. Да, я не имею права его так. А -а -а. Мы, мы скопировали. Я вообще потом скрин со страницы делала. Потому что, чтобы. Вы же поймите, что у нас здесь yeah. настолько все четко фиксируется, что а, баловаться понятно. нельзя. Потому что, вот я смотрю, начало февраля, середина... Ну, вот я даже говорю, на начало февраля, скорее всего, вот где-то. Ну, вот смотри, уже с 12-го все, у нас четко пошла почта, прям вот. А вы с телефона еще отправляли? Нет, да? не, с телефона, не с телефона, с компьютера отправлял. Рик, тире, ситизенс, да, Витипс. Да, да, да, я вот. зашел на сайт э, этого распрокома. Отправила отправилась, мне написал вашему обращению при свой номер 2406. Все. Uh -huh. У меня есть на электронной да почте. Я не сомневаюсь там. даже. Так, теперь сориентируйте меня, что это за мост, где это? Это возле деревни Крапивна, через реку Крапивенка, там мост. Именно в деревне Крапивна. Ну, немножко не доходя вот, как идти в сторону Крапивна там, знаете, как выходишь на сторону. Крапивна точно у нас не было. Скажите, а председателям всей совета вы на эту проблему указывали? Ну, я просто не там живу. Я был один раз в Крапивна, там как бы все закрыто, поэтому я не знаю просто, где она там находится. Может, дадите координаты совета этого? Я тогда именно слежу туда. Давайте так. Во-вторых, если она на месте, сейчас Просто я же не знаю, кому я думаю, ну, раз это в ведомстве... А вы не живете? Нет, я там вообще первый раз был. То есть просто поехал в Крапивну. Переходил по этому мосту, как посмотрел на его состояние, думал, ага. блин, ну, ну что это -то? Да Так, значит, председатель сельсовета зовут Хижло Светлана, чтобы вам было удобнее обращаться, Ивановна. Я даю вам городские номера телефона. А место, где находится совет? Шлава Михайловна, прийти. а вы ориентируйтесь в Крапивно, где у них сельсовет? Я там была лет 200 назад. Приезжаю в деревню с правой стороны квартиры. Ага. Вы сначала созвоните с Светланой Ивановной. Даже узнаете у нее, когда она принимает по каким дням, mm -hmm. будет проще. Значит, смотрите, вот это ее номер телефона. Здесь же дописываю остальные номера телефона специалистов. Это управляющий делами, mm -hmm. бухгалтер. По какому-то из этих номеров телефона вы однозначно. Дозвонитесь, 72,85. Лучше, конечно, если вы спросите, когда у них приемный день, это вообще вполне абсолютно официально, приедете, зададите ей эти вопросы. Понятно, а коды какие-нибудь там? Или нет, там нет, это коды? аршанский код. А, все, так, хорошо, спасибо. И еще, и еще, сейчас да. я вам подскажу, если вы... А, нет, Анатолий Михайлович уже не будет. А адрес для письменного обращения к вам сюда? Ну, то есть, чтобы не электронным, чтобы не было таких косяков там раньше, а как вот а, тогда, а, например, будет. чтобы написать да, а то я просто адрес, куда, в какой кабинет там или Островского. Два. Mm -hmm. Город Орша. Оршенский рай Исполком. Двести одиннадцать, ноль тридцать индекс. Спасибо. Вам спасибо Все, до свидания. Ну, до свидания.